Я хочу поблагодарить Вебком Академию и лично Сергея Кузьменко за классное время, что мы провели вместе. Это было действительно очень интересно, это было действительно очень познавательно, это действительно помогло шире посмотреть на сферу, в которой работаешь. Курс social медиа маркетинг действительно полезен и новичкам, и уже существующим маркетологам, чтобы действительно узнать больше, чтобы понять, с чего нужно начинать и что ты делаешь неправильно. Это был огромный опыт, спасибо большое, это было интересно. Ha <laughs> ha.